Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение мультиблейдов варбанды... ...как, э, где мы мечом. И у нас сейчас на очереди продолжение выполнения задания с торговым амбозом. В принципе, как и в прошлой серии, я точно с этого же и начинаю в этой серии. Потому что, ну, блин, пока что задания все они такие довольно однообразные. Ну, почему? они, в принципе, всегда будут однообразные. Просто мне нужно именно накопить сейчас репутацию среди местных князей, среди местных жителей, чтобы потом, когда начнется восстание, когда начнется настоящая резня, то меня могли бы, в принципе, особо никто не бояться. И примыкать ко мне просто со спокойной совестью. То есть, вот в чем проблема основных восставших, кто восстает против местного правительства. В том, что вы не, не набираете, так сказать положительного влияния среди местных жителей. Вас местные жители ненавидят, поэтому вы, в принципе, из-за этого и проигрываете все ваши восстания. Ну, ладно, мы доезжаем до Львова. Так, что там? Что ж, Львов совсем уже близко. Отлично, мы повышаем еще опыт. У нас у персонажа уже почти что следующий уровень есть. И, короче, все прекрасно. Львов еще при этом совсем рядом. Мы можем здесь что-нибудь продать. Да, например, шерсть мы здесь можем продать. Можем купить поры взамен. Можем также еще продать вяленое мясо, в принципе, тоже довольно дорого стоит. Вообще, слушайте, вяленое мясо, насколько я помню, в южном где-то городе, нах... который находится южнее, там, очень вот извините, в севернее, в Польше, в северной Польше, он приносит гораздо больше денег за продажу мяса. Так что я здесь продам буквально один кусок мяса и больше продавать не стану. Едем, давайте-ка дальше. Так, Такс. А, кстати, мы можем что-нибудь здесь взять, да? У них тоже какие-то товары есть. Но у них есть шерстяная одежда, в принципе. И это все, что у них есть. Ладно, едем тогда дальше. Как я и хотел. Едем в Лодзинский замок. Вот именно в этом замке очень хорошие цены, я точно помню. Так, приезжаем в замок. И что мы тут видим на рынке? Да, цены просто великолепные. Можно продавать практически все мясо сразу же залпом. И можно еще продать... Еще мясо. <свят> так, ну, больше, наверное, ничего здесь мы не продадим, потому что все довольно дешево основное. Ну, можно купить теперь взамен пива и, например, муку. Ну, и тоже на этом можно закончить. Так, а теперь мы гоним, конечно же, на юга. На юга, где мой город Кильбурун, точнее крепость, извините. Крепость моя Кильбурун, где у меня, кстати, появилась наверное, новая кавалерия мощная. Можно тоже ее сейчас будет купить. Ну и заедем сначала в крепость Лодыжный, разумеется. Потому что здесь мы видим очень дорогие меха. Можно прям хорошо их попродавать. Плюс можно продать, кстати, порох. Так, я продам немножко пороху вам. Ребята, понюхайте пороху, как говорится. Так. -с. Это все, да? Это похоже все. Ну ладно. Тогда что у вас можно взять? Можно взять у них соль, можно взять их также изделия из кожи. Ну, глиняный утвор я знаю, где купить вообще прям практически бесплатно, поэтому я вас покупать не стану. Приезжаем в Кильбрун. Здравствуйте, дорогие люди. Я к вам приехал. Что там по поводу моих войск? Диздар, что ты скажешь? Так, он мне даст моих воинов, отлично. Забираю своих воинов. Что я могу нанять, кстати? Ну, в принципе, ничего особо не изменилось. Вот жаль, тут нет такой подробной характеристики, что именно вот за воины, которых я набираю. Я вот кого сейчас взял вообще? давайте посмотрим, а то, может быть, я сейчас наберу тех же самых. Я хотел бы посмотреть, какие еще есть воины у меня. Асак Бей это, похоже, такая довольно уже неплохая кавалерия. Сеймен это, ну, как обычно, черкесы, это как обычно, янычары, как обычно, хорошая пехота. Так, а что у нас? Какие-то улучшения еще есть? Там какие-то новые воины, какие-то новые работники. Так, торговля, развитие города, да, должности. А, на должность. А, еще до сих пор карачей занятым, да? Он два дня будет еще появляться. Ну окей. Тогда мне надо сейчас сначала сходить к Диздару. Диздар, возьми-ка, найми-ка мне Джабелю. Я не помню, кто это такие. Хотя, подождите-ка, может в городе они есть? Надо посмотреть к гарнизону Джабилю. Нет, все таких тут. А, вот Джабилю. Ага, это короче такая неплохая кавалерия средняя, как в принципе и получается Асакбей. Это неплохая средняя кавалерия. Ну только Джабилю это видно такая кавалерия, которая чисто рассчитана как средняя легкая, потому что у них тяжелая. ну, точнее вообще копье у них какой-то рыцарская. И у них есть лук и стрелы. Асакбей это рассчитан чисто на Рубило, потому что мы видим щит у него за спиной, и у него есть меч, но однако не стрел, вообще нету, ни лука, так что, соответственно, Асакбей больше рассчитан на рукопашный бой, причем у него, как видим, хорошая броня имеется уже. Ну, значит, мы возьмем Асакбея, я возьму, уберу немножко воинов, которых я с собой возил уже давно, черкесов уберу немного, потому что сильно много их имеете, конечно же, все-таки не, неправильно пускай у нас будет такая хорошая прям кавалерия. Которая умеет драться. Как вы видели, мы в основном именно нападаем, а не держим оборону. До 35, даже, наверное, до 33, отпуская свою численность. Так как у меня, не забываем, что есть еще крылатые гусары, очень мощные. Еще есть даже неплохие запорожские казаки. Но всего правда, один всего остался. Остальные, к сожалению, уже погибли. Так, а... Что тут еще у нас имеется? Черкесы, понятное дело, хозяина обоза. Ну, короче, ясно. Основное основной все это уже такое смешанное. Это уже наполовину ну, то ли татарское войско, то ли наполовину уже европейское войско у меня тут расположено. Очень много, наверное, халибардистов, кстати, да. Так, ну тогда давайте-ка возьмем Джебелю, потому что джабелю. А, хотя не подождите, да-да-да. Джебелю же это вот те, которые такие вроде как средненькие, но не очень. Так, джибелю, джибелю, джибелю, джибелю, джибелю, джибелю. Потому что если они будут в бою драться, конечно, они быстро отвалятся у них. Потому что, я так понимаю, кроме копья, больше ничего нету. В бою они будут, в принципе, не настолько хороши, как, конечно, Асагбей. Асагбей будет вот реально очень хорош. А вот джибелю... Как-то так себе. Ладно. Тогда джибелю мы брать не будем. Вот еще бы распределял бы он точно по тем командующим, которых можно набирать. Потому что тут даже непонятно. Вот джибелю я возьму... А вот кто его взамен тогда исчезнет у меня? Кого я не смогу взять взамен Джебелю? Ну, ладно, пока что давайте-ка возьму те, кого я знаю. Черкесов, хороших воинов возьму. Возьму Сайменов, Суперменов. Возьму еще... Кто у нас остался? Янычары. И остались у нас только Мурз... Мурзачамбул. Остался Асакбей. А... Так, Асакбей, подождите-ка, возьму. Остались теперь только Байрака и Капыкулу. Хм... Так, ну понятно, тогда там выходит такая ситуация, что довольно все интересненькое по набору. А, давайте подождем здесь, я хочу дождаться, когда появится возможность у меня нанять элитных кавалеристов. Потому что мне прям вот интересно, что это за кавалеристы такие элитные, как было сказано при наборе должности, которые там есть. Да, у меня какой-то сейчас человек появляется, вот когда я его решил набрать, мне сказали, что это элитный кавалерист появится возможность брать. Вот что это за элитный кавалерист, я хочу их увидеть. <смех> Подождем здесь некоторое время. Так, кстати, слушайте, а что у меня там по отряду? У меня в отряде 33 человека, пока что больше мы никого наби... это не будем набирать. А по имуществу, у меня имущество тут тоже, я вроде как все уже продал, что можно было. Хотя, по-моему, нет, порох тут еще можно было продать бы. <смех> Пройдем на рыночную площадь. Да, можно еще порох отдать. А, можно меха, в принципе, но это, конечно, так себе. Михаил лучше довести до другого города какого-нибудь. Более богатого, более... Точнее, не богатого, да, извините, а более прибыльного, что ли. так -с. А что вас купить, кстати, можно? У вас можно купить соль, конечно, изделие из кожи. Ну, соль я покупать почти не буду, а вот изделие из кожи возьму. Так. Что-то я еще хотел сделать, ну ладно. Давайте просто ждем здесь. Ждем в городе. У меня почти что 50 тысяч было. Ну, немножко потратили на, конечно же, обслуживание солдат. Плюс не забываем, что сейчас потрачу деньги на жалование моих генералов. Или, как сказать, офицеров, которые здесь занимаются наймом людей. Это все равно полезное занятие. Так, что там? Не появился пока что мне нужный человек, да? Раз о, развитие города... А, один день остался. Окей, ты дождем. Дождем здесь еще некоторое время. Попьем чаек, так сказать, да? Насладимся моим гаремом. Ну, ладно, я не знаю, там, конечно, гарема нет в этом крепости. Крепость небольшая, при этом. И если зайти ко мне внутрь, то у меня видно, что тут никакого даже подобия гарема быть в принципе не может. У меня тут какие-то стены, были облупившиеся. Да, крепость, конечно, так себе, но, однако, она мне, по сути, приносит огромный доход. Вот, реально, она приносит мне огромный доход, также войска неплохие мне приносят. Так что можно сказать, я сейчас эту крепость облагородил. Появился у идем в центру города. Диздар, что ты мне скажешь? Нукеры, кто это такие? Давайте возьму нукеров. Видимо, видим, что они дороже стоят, чем все остальные войны, Значит, это, видимо, прям хорошая кавалерия. Ну, я на это надеюсь. Так, давайте теперь поговорим с нашим городоначальником. Так, что ты можешь рассказать по поводу новых должностей? Я надеюсь, еще есть какие-то, да? Или все, это, кстати, все, видимо, должности, которые только возможно вообще здесь нанять. Ну что ж, мы достигли максимума в этом городе. Прекрасно, прекрасно, ребята. Да, можно было бы где-то уже расширяться бы в какие-то другие города какие-то другие области захватывать, но на самом деле это, конечно, сложновато сделать, если честно. Я бы хотел это сделать, так как одна только татарская армия, она, конечно, мощна, но этого недостаточно. Что-нибудь еще охоту увидеть. Например, крепость Ладыжин, мне бы охота была бы захватить. Но вот проблема в том, что, во-первых, эта крепость наверняка хорошо укреплена, а вторая сложность состоит в том, что я буду воевать иначе с войском запорожским, что вообще для меня неприемлемо. Да, это неприятно, конечно, но 180 человек это дофига, это пока что для меня дофига, я, конечно, могу 78 людей взять, но это все равно очень мало, как вы помните, я или захватил, по сути, Кильбрун, если бы еще немножко, я мог бы проиграть и даже там потерпеть поражение, но я смог захватить, конечно, я вот как говорю, это было очень сложно. А вот как Переяслав, кстати, там, как он поживает, этот город? Потому что снова начать войну с Речи Посполитой я, в принципе, не против, так как они мне враги. Тут 170 человек, по сути, всего лишь навсего, это не так уж и много. Плюс, учитывая, какой здесь состав войск, он вообще не такой уж и крутой. Но не забываем о том, что да, надо будет сначала подойти к стене, надо будет убить целую кучу врагов, и только после этого мы победим. Поэтому я рассчитываю сначала повысить свой уровень персонажа до следующего. То есть, чтобы можно было больше прокачать харизмы. А второе, может быть, я думаю, даже стоит раскачать свой персонаж на еще один уровень дальше. То есть, чтобы можно было повысить 18 харизмы, тогда я смогу повысить лидерство до 6. И после 6 лидерства я смогу наконец-таки уже нанять больше людей. Такие вот дела. Пока что вообще как у меня по... Численность отряда обстоит дело. У меня известности очень много добавляет численность отряда, как видим, 11. Ну да, я очень много воевал, очень много повысил уже свою известность и боевой дух. У меня очень высокий, так что численность отряда 78 человек. Если я повышу еще лидерство и харизму, то я смогу уже набирать где-то наверно под 90. 90 человек в армии, но это довольно уже неплохо, потому что я бы смог бы тогда, по идее, практически на равных драться с этими солдатами здесь находящимися. Плюс, если я наберу элиту своего татарского войска, так это вообще будет уже прям, ну, реально практически победа. Но надо все равно очень сильно этому постараться, плюс надо еще будет хороший броник себе купить, то есть на заказ. Плюс оружие, скорее всего, на заказ и своим союзникам. Так что я думаю, можно, в принципе, этим попробовать заняться, когда я уже разовьюсь еще побольше. Пока что возвращаюсь в Кельбурун. Сколько там ждать, я не помню. Ну, давайте подождем побольше времени в крепости. Я пока что здесь отдохну, так скажем, этот, эту, это время. М -м так, слушайте, а что у меня там внутри есть вообще в имуществе? В имуществе у меня много всякого. У меня тут пиво и изделия из кожи, и инструменты есть. Это все надо бы отвезти в Крым. Ну, можно тут вот по пути в Кезикермен сначала завернуть, потом куда-нибудь еще дальше. Так, изделие из кожи. Очень дешевый порох, конечно же, берем мы. Изделия из кожи, ну и все. Больше ничего я не могу взять, и так уже целая куча всего. Инструменты неплохо здесь стоят. Но больше мы не можем тут особо ничего продавать, потому что иначе это будет дешево совсем. В перекоп заглянем. Так, в перекоп у нас тут, как и вы, цены. Цены очень не нравятся, я смотрю. Да, можно и инструменты немножко продать. И пиво, кстати, надо продать им. Да, заплати сколько есть. Пиво продаем. А, блин, и все, пиво я уже все, видимо, мои люди там вылокали, поэтому и ничего тут и не осталось от пива. Вот тут, кстати, мука неплохо стоит еще, можно продать. Так, ну и все, на этом точно хватит пока. В размены я тоже ничего купить у них не могу, город как-то не особо богат, смотрю, ничем. Так, мы тратим деньги на содержание наших людей, конечно, я потратил дофига денег, получается, да, вот если пересчитать там несколько тысяч, ну, там, две тысячи с чем-то, или даже больше. Ну, короче, денег достаточно много. Так, возьмем порох, возьмем у вас, давайте, бархат, конечно же, дешевый полотно, дешевое, глиняная утварь. Что я могу вам продать? Я могу вам продать, давайте-ка, инструменты. Так, вяльное мясо могу вам продать также. Муку я оставлю. Ого, кстати, мука стоит много. Я хотел сказать, муку оставлю, но что-то я увидел цену. У меня как-то уже жаба начала душить. Надо по-любому продать. но ну, просто я боюсь людям нечем будет питаться. Это будет уже неприятно. Немножко можно вам продать. Так, ага, окей, платно продаю. Немножко продать шерстяной одежды. Плюс еще инструменты. А что у вас купить? Ага, глиняный утварь. Ну, давайте покупаем глиняный утварь по полной программе. так -с. И едем еще, наверное, в Кафу. Хотя, ну, давайте завернем. Ладно, тут особо и нечего ехать под боже мой, ребят, Что у вас там только не происходит? У вас и э, золотуха, и понос, блин. Что у вас только не было за все время, пока мы ездили? Это же полная жесть. Ну, я думаю, может, даже тут, кстати, есть такой, типа, как сказать... Э, Типа, короче, по... Ну, это нормально, так и должно быть такое происходить. Типа, так записано в игре. Потому что мы же ездим, получается, по всем странам, по близости вообще. То есть, ну, даже мы по всем странам, которые вообще есть на карте, ездим. А, потому, по идее, мы можем заболеть чем угодно. Потому что, как бы, вроде, не свой климат, да. все же немножко враждебный климат. Хоть и... В принципе, если я набрал людей где-то там в Москве или где-то вот, например, в Крыму, то это не особо отличается климат своей свирепостью. Или там в Польше набрал людей. Ну, тоже, по идее, климат очень похожий. Так, ну ладно. Мы здесь продаем вещи. Что-то купили. Кого-нибудь можем тут взять. Не, уже на самом деле людей, людей на эту крепость набирать не буду, потому что и так очень много там. Извините, но все же, да, наверное, какой-то предел есть. Больше, чем... Уже почти 600 человек набирать там нет смысла. Уже крепость будет практически неуязвимой любой атаки врага. Так, ну а мы должны ехать в Перекоп. Ваши люди умирают. Ой, блин, кстати, крылатый гусар погиб. Это очень плохо. Такого хорошего воина теряйте, конечно, неприятно. Черкес. Ну, черкес, ладно. Это разменный, конечно, я Я, как сказать, неправильно говорю, но это разменный материал. Запорожский кавалерист, очень жаль. Так, а кто у нас сейчас еще погибнет? Надеюсь, не больше никого. Хватит уже умирать. Отлично. Все, мы вылечились от подагры. Хорошо, что войско со мной не очень большое ездит. А вообще, кстати, наверное, стоит европейских солдат оставить в Кильбруне. то есть, моих крылатых гусар оставить, там еще кого-нибудь, чтобы они были у меня уже чисто в войске, который будет нападать. как как мы видим, что они, блин, умирают, и это очень неприятно видеть. когда ты вот этих людей, по сути, взял. Просто вот, ну, с удачи, так сказать, получил их. Очень тебе повезло, а ты берешь, так их теряешь. Очень глупо. Неприятно такое наблюдать совершенно. Ладно, едем в сторону Кильбруна. Заезжаем еще в Килью. Нет, к сожалению, больше никаких товаров нету. Так, что там по поводу моих воинов? Диздар. Хочу забрать новобранцев. Капыкулучер, Чиркеса, Эмэн, Осакбей. Отлично. Так, мне требуется еще Джабелю, я помню, да, это не очень хорошие войны. Кочевники, я думаю, тоже, конечно же, не очень хорошие войны. Черкесы, понятно. Мурзачамбул, тоже ясно, кто такие. Асакбеи, вот, конечно же, мы берем. А главное, я думаю, тоже какие-то такие себе войны, не особо крутые. Капыкулу, понятно, мы их берем всегда обычно. Так, Сейменов, Суперменов мы тоже набираем. Черкесов тоже набираем. Янычаров. А, ну джебелю понятно, а зап тоже понятно, ну и все понятно тут, короче. Мне надо, главное, сейчас увидеть, как вы, выглядят мои самые топовые войны, которые сейчас должны появиться вот-вот. По-моему, по буквально через пару ходов. Через пару, точнее, дней, извините. Саймена Супермена вместе со своими топовыми войнами. я здесь оставляю. Давайте, значит, перешлем сюда крылатых гусар. А, перешлем запорожского кавалериста, чтобы, не дай бог, он не умер от подагри какой-нибудь дурацкой. Ну и, в общем-то, Копыкулу я тоже перекидываю. Оставляю вот только вот тех, кто у меня сейчас есть. С ними я дальше буду путешествовать. Так. -с. Угу. А что у меня там, кстати, с моим <смех> вкладом? Он уже 565 тысяч достиг. Офигеть. Давайте я заберу этот вклад, и я его возьму, снова положу в рост. Потому что у меня же так... Сейчас я много и так накопил с продаж. Поснимаю немного и оставлю это все дело здесь. 600 почти тысяч у меня уже талеров остается в банке по 20 месячных там получается вообще сумма какая-то бешеная уже в 4000 по-моему в день если я правильно понимаю да 4000 в день это просто сумма какая-то невероятная ладно ждем ждем появления новых воинов у меня которые должны были появиться хочу их увидеть как они выглядят то есть эти молодцы Которые будут, по сути, моей элиты армии. Ну и плюс к тому же взять еще их набрать, конечно же. Потому что, ну, время затратить нельзя. Чтобы больше людей появлялось, так как я все-таки буду ездить еще дальше. Так, а, пройти к центру города. Диздар, дашь мне новых воинов моих? Да, три нукера появилось. Давай еще три нукера наймем. Отлично, мне пора. Я давайте-ка загляну, посмотрю, что это за нукеры. А, нукеры, это вот эти воины, да, которые у меня там были. Ну, я не знаю, они видно, что тоже, в принципе, просто любят драться, но... Лучше ли они будут драться, чем Асакбей, я что-то в этом не уверен. Хотя, вроде, да, броня у них посильнее. Можно же, по-моему, даже посмотреть, что это за войны. А, точнее, что у них там, как сказать, по здоровью, да, ну тут по здоровью только можно увидеть, да, и больше не почему. Ну, Асакбей, понятно. А, например, нукер, что там поговорить, расскажи о себе. Ну, тут вообще ни о чем не говорит, только уровень какой-то непонятный, сколько-то здоровья тоже непонятный. Так что, особо ничего я таким образом не узнал. Ну, ладно. Я думаю, в бою мы точно узнаем, кто лучше, а кто хуже. Давайте, кстати, тогда в гарнизоне посмотрим на этих э, э, нукеров. Я хочу их попробовать взять побольше и потом где-нибудь подраться с какими-нибудь бомжами, которые на меня нападут. Так, нукеры где-то здесь были, я помню. Так, так, так, так, так. Да, вот они. Возьму в отряд штук, наверное, 10. Отдам, давайте, черкесов. Так, Асакбей у меня остается. Ну, тут прокачанный чуть получше. Кстати, Асакбея ветеран выглядит точно так же, как Нукер. Но единственное, конечно, отличие то, что у него там сабелька. А вот у нукера непонятно, у него то ли пика, то ли что. Давайте еще черкесов отдам чтобы совсем мало осталось. Ну и все, с таким составом войск сейчас мы пойдем дальше искать, как сказать, приключения, что ли, выполнить задание. Потому что у меня почтальон еще висит до сих пор, кто нужно тут найти? Тимофея Насача, какого-то Носача, Носач, Носач, не знаю, как точно, фай... точно, ударение ставится. Уже 602 человека у меня в крепости, вот это жесть. Вот это просто жесть. Так, кстати, здесь шведы у нас есть. Шведы напали на Ладыжин, Блин, а вот это, кстати, неплохая интересная вещь. Знаете, какая у меня созрелая мысль? Да, я думаю, вы догадались. У меня созрела мысль взять и попробовать напасть на шведов. То есть взять у них забрать какую-нибудь крепость. Потому что они тут далеко вторглись в земли Речь Посполитой. Сейчас они на Запорожскую Сечь напали. Которая вообще крепость им, в принципе, не нужна Ладыжин. Но проблема в том, что у меня, во-первых, левон не до конца прокачен, Который мне прямо сейчас вот нужен. А во-вторых... А во-вторых, давайте ка мне сейчас тогда выполним здесь задание, потому что... А, ну, не, не получится, потому что городская глава свалил точно. Я забыл совсем. Едем в Курсень тогда. Едем в Курсень, городская голова. Ну-ка, дай задание мне. Так, человек для сопровождения, блин, ладно, я соглашаюсь на это. Куда надо ехать, только вопрос, я не посмотрел, блин. Охрана обоза в Акерман. Блин, Акерман. Акерман недалеко, отлично. Едем в Акерман. Чувачок, давай, за мной, за мной, за мной, едь за мной. Да, да, поехали. А Керман уже буквально вот рукой подать до него, ехать вообще ни о чем. Поэтому даже эти ребята, ничего, им нечего вообще бояться, в принципе, было. Все, иди сюда, отлично, 530 опыта, но этого все равно маловато. Известность возрастает, но мы еще не выполнили все, что нужно. Так, едем обратно в Корсунь. Так, так, так, так, так, городской глава, иди сюда, дай мне задание быстро. А, блин, опять, на, наводнили, блин, разбойники, да я поймаю их процентов, вообще не бойся. Ох, ого, три... 46 разбойников опасных, офигеть, ребят, откуда у вас столько, да уж. Ну, короче, ясно, тебе сейчас будет полная жопа. Давайте все идем в атаку, вообще без каких-либо разговоров. И, кстати, посмотрим, как выглядят и нукеры. Ну, киров похоже, только одна пика, я не знаю, как они собираются воевать в бою в нормальном, когда, по сути, они дерутся совсем рядышком с врагом, они не будут так уж полезны. Ну, ладно, я сейчас буду супер полезен для своего войска, я буду выносить врагов. Так, хорош. Ну, кстати, кому-то надавали даже по щаму, смотрю. Невероятно. На тебе, Порыльцу твоему. Готовы. На, еще порылься. <свят> <свят> молодцы, ребята, молодцы, хорошо подрылись. Интересно, кто потерял сознание в бою? А, бускадор, <свят> как ни странно, я думал другого видеть человека, ну ладно. Бускадор так бускадор. Так, мы забираем тут вещи какие-то, какие-то оставляем, возвращаемся обратно. Давайте, конечно же... Я где выполнял? -то? В Курсине. В Курсни въезжаем. Так, ага, ага, ага. Городской голова, что ты скажешь? Я услышал о твоих деяниях. Да, отлично. Спасибо большое. Но правда, я до сих пор не получил уровень почему-то. Странно, вроде как уже, по идее, все. У меня должно было бы хватать. Но, видимо, не хватает. На что-то все равно надо куда-то еще. Куда-то еще ушел опыт. Так, я здесь даже продать-то особо ничего не могу. Все, блин, дешево. не знаю, что. Ладно, частично что-нибудь продал. Чё мне не хватает? Сколько еще опыта? Офигеть, мне не хватает почти что. Меньше ста опыта. Ладыжин до сих пор осаждают. Значит, нам нужно ехать опять, наверное, в Кильбурн. Хотя зачем? Едем в не вновь. Мне надо опять поговорить за городским главой. Задание. Так, ты ищешь работу? Пиво доставить. Пиво Вакерман. Да стоп. Ой, блин, да, стой. Стой, потому что у меня самого места забито, блин. Я забыл уже это. Так, продаю здесь, давайте до порох, продаю также полотно. Блин, там 11 пива, он сказал, да? Дофига да места надо. Надо больше места. Только уже сейчас буду в минус для себя продавать, потому что уже и так у меня все тут очень дешево. Ну, меха могу еще продать, ладно. Еще могу тут какую-то шапку еще остался мне. Ну и давайте вам глини на утварь отдам, потому что мне главное, чтобы уже что-то допродать, чтобы получить задание. Так, ага, я хорошо возьму за задание. Поехали в сторону Акермана. Акерман рукой подать, мы уже сейчас к нему приедем. Давай, давай, давай, давай. Доезжаем. Так, кабачок пивка, я вам привез, ребята. Ловите пиво. Пивас. Так, вот твой товар. Хорош, получай, новый уровень. До свидания. Так, что там у нас? Повышаем харизму. К сожалению, лидерство да, нет возможности пока повысить, так что я повышаю что? Ну, давайте повыше, наверное, еще убеждение, что ли, потому что, ну, что еще тут увеличивать? Да ничего больше. Вот именно поэтому. Хотя, слушайте, у меня идея созрела. Ну, тут все зависит от того, сколько там людей будет в замке. Метание гранат, надо ли увеличивать? Увеличивается наносимый урон гранатами. Давайте метание гранат, фиг с ним. Если там даже я окажется, что будет очень много людей, то я все равно попытаюсь, наверное. Хотя, если там сколько будет смотреть людей, да, там будет, например, 200 человек, ну, конечно, пытаться нет смысла. Если человек меньше 200, скажем, 160, да, вот тогда вот смысл еще есть. А, ну окей, они уже забили на Крепслады же, но уехали от нее... Ах, вот вам и, собственно говоря, шведы. <смех> Я так сильно спешил, спешил, быстрее, быстрее. А, оказывается, смысла в этом вообще никакого не было. А Минск, сколько людей там в Минске, да, тоже очень много людей, к тому же осаждают его. Ну, ясно. Короче, пока что со шведами нет смысла вообще вести войну. Это быстро очень закончится. Война. Так, ну ладно, в таком случае что у нас остается? Еще есть Переслав, кстати. Тоже очень далеко находится, а, там уже сейчас идет битва, печально. Там идет битва, и, наверное, сейчас, да, его захватили, короче, вообще татары. Переосла захватили татары, прекрасно. Но они половину вообще-то захватили территории. А, смотрите-ка, 67 человек. Я не могу не сделать то, что я хочу. Но для этого надо сейчас, правда, все равно войско собрать. надо еще к тому же взять и атаковать какую-то деревню татар. Потому что так просто с ними воевать нельзя. Блин, ну давайте тогда Ищиновку начну грабить. Разграбить и жить. Блин, подождите-ка. У меня имущество забито. Смысла нет грабить ее. А, так, захва... захватываю, блин. Загружаю заново. чтобы далеко не надо было ехать. Захожу в город. Давайте-ка продаю вещи. Причем продаю, наверное, в большом количестве. Ну да, продаю очень много. Это просто для того, чтобы можно было потом сюда приехать и продать те вещи, которые я награблю в деревне. Потому что если я награблю очень много всего, то я продать-то не смогу, блин. А, ну, точнее, забрать не смогу, а потом продать. Так что. Надо ехать в Лещиновку и грабить ее. Предпринять враждебные действия, да. Блин, ну я не знаю, подождите-ка. Давайте подумаем. Вот захвачу я, например. Город Переослав, окей. Казикермен у меня защищен стоп-ой, извините. Кейлбрун у меня защищен на сто процентов. Это вообще без каких-либо вариантов, даже несмотря на то, что крепость окружена врагами, она защищена очень хорошо. Переослав, блин, он защищен очень плохо. Ой, можно захватить буквально одним походом туда-сюда, я его уже смогу захватить без проблем. Вопрос в том, сколько мне надо гравить, чтобы можно было накопить достаточно... Как сказать, недовольство среди татар, чтобы можно было да, осадить крепости. Я вот точно не уверен. Но давайте пока что одной займемся деревней. Я просто на всего не вижу каких-то других возможностей начать войну с татарами. Так, окей, тратим деньги. Да, понятно, понятно, понятно. Все, давайте. Так, там чуть ли на меня не напали, кстати. Ну, в общем-то, мы ограбляем. Конечно же, там некоторые будут недовольны войсками, я уверен, там некоторые персонажи будут не весьма воодушевлены тем, что я сделал, но это сделано для того, чтобы лишь бы начать войну с, с крымским татарами. Да, я уже могу осаждать крепость, но проблема в том, что там все-таки очень много войска. Все-таки очень много войска, и мне придется ехать пока что к себе в Кильбу... Кильбуль... Кильбурму, блин. Э, Кильбурун, да. <с -2> <с -2> <с -2> Кильбурун, я возвращаюсь. Забираю сейчас здесь войско. Так, расположить здесь гарнизон. Нет, спасибо, ребята. Я вас наоборот наберу сейчас людей. Возьму своих топовых крылатых гусар. Возьму еще каких-нибудь воинов. Возьму... А, нет, черкесы не пойдут. Мне сейчас нужны именно бойцы. Кто у нас драться умеет здесь хорошо? Ну, бойцы, по-моему, у меня на самом верху. Это азапы, например. Хотя тоже так себе войны. А, блин, кого бы взять-то... Ну наверное либордистов мы возьмем, человек побольше. Возьму также сайменов суперменов можно было бы набрать. Ну, честно говоря меня не воодушевляет. Это возьму например нукеров, потому что это у нас прям чисто бойцы, которые умеют драться. А гланов можно взять, наемных пекинеров, кстати, можно взять. Ну подождите, тут уже все у меня забито. А, тут еще есть какие-то войны, наверное, или нету? Ну янычары есть. Ну, Янычар стрелять только умеет, да. Вот это вот не совсем правильный выбор был бы, на кого можно взять бы. Хм, так, подождите-ка. Кто у меня еще имеется? У меня, по-моему, есть еще какие-то войны. Ну, нет, давайте вернем тогда Янычар. А, и нукеры у меня есть, Осак Бей. Слушайте, там же еще, по-моему, должен был наняться кто-то, да? Я заберу... Хочу забрать новобранцев, забираю новобранцев, мне пора. Хотя нет, прождите зачем мне пора Ты можно еще же тогда набрать все равно. Саймены-супермены возьмем еще, Сагбеев возьмем, Черкесов еще возьмем, конечно же Копыкулу, ну и Нукеры. Все, отлично. Так, мне пора. Я хочу вообще продать, кстати, еще то, что я успел награбить у вас. Вот у ну, доспешника денег дофига, так что можно ему продавать хоть запродаваться. Давайте-ка продам практически все. Мне главное сейчас сбыть это все как можно быстрее, чтобы потом можно было иметь хоть какое-то место в инвентаре. Так как я боюсь, что мне придется какие-то вещи еще грабить, там еще что-то получать. Так, мне плюс нужны сейчас деньги. В кабаке у нас есть кто-нибудь? А, но я их брать все равно не смогу. У меня что-то все забито к чертям собачьим. Да, у меня 82 человека, слушайте, 82 человека, лол. Я даже взял больше, чем я смог вообще утащить. Ладно, тогда идем быстрее, Переослав. Это, видимо, небольшой баг, кстати, я так понимаю, потому что, конечно же, больше, чем вот особен. Э, Определенное количество нельзя же набирать, а тут я набрал. Осаждаем крепость. Так, взорвать стены мины, потому что я собираюсь прорваться через именно... Э, пролом в крепости. И даже проезжает мимо какой-то командующий, он даже меня не атакует. Вот это, конечно, бред, ребята. Ладно, мы сейчас сможем атаковать, наверное, крепость. Так, кстати, там... Там я получил какие-то деньги. Но ну, я, в общем-то, успел сохраниться даже, если что. Если меня вдруг убьет какой-нибудь долбанный, какой-нибудь мушкетер убьет. Ну, давайте весь отряд в атаку. У нас просто сплошные стрелки, смотрите, вот точнее умеют только драться люди. Только сплошные рукопашники. Вот это, по идее, просто супер войско для того, чтобы осаждать, чтобы атаковать крепость. Но проблема в том, что могу умереть. Если я умру, я буду перезагружаться. Потому что ну, это же полный бред. От одной пули умереть. Ну или там от двух, грубо говоря. Так, ну у врагов, кстати, почти что нету стрелков именно с мушкетов. У них только в основном лучники. В этом есть небольшая загвоздка, потому что, как видите, они прямо нас обстреливают очень массированно, и очень много людей умирает от этого. Но благо, большая часть все равно солдат добирается до стен, и мы тут начинаем рубаться. Да, только бы мне как-то бы убраться бы из этой кучи бы. Блин, пробиться через поле, видимо, не вариант, да? Или вариант. А в принципе, вариант-то неплохой. Ай да, айга, рубай, козлов. Да, топовая армия тащит. Топовая армия тащит, и я при этом чуть не умер. Как-то мне повезло, то ли мало какие-то эти потери, то ли чё, почему меня даже не убили с помощью выстрела. Сложность-то у меня максимальная, чё к чему, ну я не знаю, в общем-то, ладно, фиг с ним. Мы подбираемся кверху, и тут основная их армия оставшаяся, точнее, армия. саймены Супермены здесь дерутся. Мы их убиваем, всех убиваем. И крепость наша, в общем-то, да? Или не совсем еще. Надо кого-то еще добивать. А еще на той стене остались, да? Да, там еще парочку воинов. Еще пять всего врагов, и мы победим. Ты сукин сын, а? Как ты вернулся то Я же тебя стрелял точно. Вот тебе, сволочь, получай. Ну ладно, конечно, я извиняюсь, но просто у меня вся армия статар состоит, поэтому, получается, по сути, во против своих братьев, если смотреть с точки зрения моих воинов. Но все равно я должен же как-то подбодрять своих воинов, типа, убить этих сволочей, мы получим деньги земли и женщин, ура, ура, и куча пива, ребята, отличная работа, но мы захватили эту крепость, похоже, что, отличная работа, у меня подрастает, получается, подрастает известность, и мы захватываем этот город, Ура! Первый город, получается, под моим контролем у меня была крепость, теперь у меня есть город. Ну что ж, конечно же, этот город я... Хотя, слушайте, вообще, что я буду делать, ребята? Зачем я буду воевать с Крымским ханством? Зачем я буду тревожить нашего хана? Я думаю, на самом деле, заключить мир. Потому что я захватил эту крепость, этот город, лишь для того, чтобы у меня был еще дополнительный один... Как сказать... Один центр, где могу нанимать солдат. Потому что солдат у меня сейчас довольно немного вариантов набирать. Это только одни татарские войны. Конечно, они неплохие войны. Но мне надо воинов еще, которые могли бы э, именно стрелять нормально из огнестрельного оружия. Чтобы они могли драться, так сказать, более европейскими вариантами. Так что я считаю, что вот именно... Из-за этого я специально захватил Переослав. Кстати, до сих пор мы <смех> мятежники, речь посполиты, но мы уже, по сути, реально стали отдельным государством. У нас уже реально есть хороший город один, мощный. Ну ладно, мы заходим в этот город, мы продать здесь ничего почти не можем, потому что стоимость всех товаров будет, ну, весьма сомнительная. Разве что только шелк-сырец, очень неплохая цена, мне нравится. Остальное все как-то так себе, да. Надо в другие города ехать, надо дальше куда-то, на север ехать, чтобы можно было продать это все по отличной цене. Пока что мы говорим с городским главой, что он скажет по этому поводу. Добрый день, господин. Да, добрый день. Что у нас здесь есть вообще? Построено. У нас много чего построено, это очень хорошо. Я хочу поставить какие-то новые здания. Сторожевая вежа. Для чего она нужна? Надежное средство обороны. Заостренные бревна, особенно от в татар. Ну что ж, давайте-ка поставим. О, сколько много денег, ну отлично. Я не прочь это поставить, потому что я уже довольно богатый человек. Так, давайте-ка назначим кого-нибудь. Кошевой атаман, кто это такой? Так, казаки говорят, народ горячий. Там, где они селятся, всегда раздоры до стычки. Без кошевого атамана порядка не навести. Ну что ж, давайте-ка его наймем. Не очень-то и долго надо ждать, ну и хорошо. Так, мне надо сходить тогда на рыночную площадь, а, ну я только что там был, да, ничего я там не нашел интересного. Можно расположить здесь гарнизон, как раз таки я с собой вел этих воинов специально, чтобы можно было здесь расположить его. Так что давайте-ка этим и займемся, всех воинов сюда кидаем, кого можем, всех, кому не можем, соответственно, с собой заберем. Ну, а Сагбей тоже пускай качается, идите-ка все в город Нукеров, наверное, я не всех перекину, потому что уж прям жестко я останусь без солдат. Но мне надо было все равно перекидывать солдат из своего кильбуруна. Хотя, хотя, как я сказал, я хочу вообще мир заключить с татарами. Как бы это сделать полегче, потому что... Ну, мы вообще с ними воюем, интересно или нет? Потому что даже мимо меня проходили татарские э, бей, но они на меня не нападали. Ага, ну хотя нет, уже потрудят меня отступать. Значит точно у меня с ними отношениями довольно... Фиговые. Ну, сейчас приедем в Козыл -Яр. А, Тут никого нету, блин, очень жаль. Я хотел бы кого-то разыскать. Да, блин, не уезжайте от меня, я не хочу с вами воевать, ребята. Не надо меня бояться, я с вами, как сказать, в братских отношениях. У меня только одни в основном кримские татары, войски. Ну, правда, сейчас уже будут не только они, но пока что они только были. В Козы есть к Да, есть, Ешлав. Ешлав, как его в Бей Слушай, сколько надо денег, чтобы за тобой заключить мир? 29 тысяч Ну, это вообще ни о чем Так что я сейчас привезу ваши деньги <с> Потому что я с собой практически столько же везу А если еще учитывать, что Я сейчас еще поучусь деревни Столько на дохода, так что, блин Все, давай-ка иди-ка сюда Мы с тобой поговорим по-мужски Давай-ка нальем венца, нальем Не знаю, чего еще, пива Рыбку себе возьмем и, короче, я хочу заключить мир. Да, у меня есть столько денег. Отлично, персик. В общем-то, вскоре мы перестанем воевать. И прекрасно. У нас, правда, лихорадка обедствует, поэтому мы немножко переночуем в Кермении. Ты не против? Конечно, не против. Отлично. Отдохнем. Потому что, как обычно, мое войско страдает то по носам, то золотухой. Это просто отличная так сказать, показание того, что у нас армия не очень-то и любит путешествовать, но мне, честно говоря, это неинтересно. Так, у нас, кстати, что-то сюда приехал отзагер Александр Лесли, не знаю, что он здесь делает, Ну, в общем-то, я персик. А, я тебя знаю, вот только не мастак я вести светскую беседу, так что, если есть что сказать, говори. Ну, вообще, ты приехал в мой город, если что, ты приехал в мою крепость, так что вали отсюда, если ты такой не мастак. М да. Ладненько, я думаю, на этом будем заканчивать серию. Я приобрел еще одно владение, это Переослав. Плюс, плюс рядышком еще деревня Лещиновка, конечно, она разоренная пока, но потом, потом она станет под мою защиту. У нас уже два владения, плюс у меня нет теперь снова врагов, и я снова владею очень большими владениями, да, очень большими землями. Ну, конечно, пока сравнительно большими, потому что я просто навсего из-за того, что долго ничем не владел. Для меня кажется, это реально неплохо, это реально очень хорошие территории. Плюс к тому же первый город, вот это меня больше всего радует. Плюс к тому же европейский и запорожский, так что все очень круто. Надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. Всем пока, удачи!